Очень серьезно. Маленький пример. Вот мы сидели с дочерью, со своей старшей. У меня четверо детей. Мы сидели со старшей дочерью несколько дней назад. Но у него были свои цели. Там она сейчас будет поступать. ему мы выбирали ей профессию по двум критериям. Вы даже понимали, я сейчас про второй критерий скажу. Первый, чтобы это было по, по душе, чтобы это было ей по сердцу. Второй, вы не поверите. Мы сидели с ней, думали о профессии, который не сможет, э, ну, где не сможет, где не может быть э, э, заменен робот. Я очень серьезно об этом говорю. Да, мы пришли к да, тем более у нее есть тяга к этому, да там, коньяки, вина, вот эти запахи и так далее, готовить букеты и все такое, да. Но вот посмотрите, это вот я, родитель, я сижу со своими детьми, о чем я думаю. Я думаю о том. Вот мы думаем, мы просто решаем профессию, да, и профессия, она должна быть такой, которая не была бы заменена роботом. Согласны с этим? Вчера вот здесь и бухгалтера, и нотариусы, да, Вчера юристы. А, ребят, я не хочу сейчас про это говорить, но а, такие профессии, как водители, юристы, а, 99% врачей, там, их очень много, все эти профессии уйдут никуда. Вы уже видите это, скажите мне, пожалуйста. 40 тысяч профессий, 30 тысяч, они сегодня уже не нужны. Они не нужны вообще сегодня. Многие студенты сегодня на первом курсе уже никому не нужны. Где объявление, тут Авито, да, я не знаю, где там Юла, где объявление про «ищу работу» там. Вы просто гляньте, с какими регалиями люди ищут работу. А теперь маленький секретик. Вы знаете, вы должны понять одну простую вещь. Мы, я сейчас это, конечно, обязательно свяжу с нашей деятельностью. Мы сегодня в комьюнити изи-визи. Я сегодня вам буду говорить то, что, ну, пытаюсь не очень подходит, то, что я сегодня кричу в мозги своим близким друзьям. Я обсуждаю это с теми людьми, которых очень люблю. Мы это обсуждаем, мы думаем об этом, потому что, ну, это, если вы сейчас об этом не подумаете, вы очень сильно пожалеете уже лет через пять. Вы согласны с тем, что все, что можно будет оцифровать, будет оцифровано? С этой фразой согласны? Сегодня мы видим оборонная промышленность, медицина. Вот посмотрите, очень многие отрасли. Вот я сейчас там, ну, просто бегло читал там, по нефтяным проектам. Ребят, уже э, такие есть разработки с космосом. Не надо думать, где находится нефть там, или еще что-то. Там просто одна кнопочка. Причем эта кнопочка показывает с точностью до 50 сантиметров, где конкретно надо бурить. И таких примеров огромное количество. И э, в вашей жизни вот, сегодня вот, вытащить э, iPhone айфон и просто уйти в 10 лет назад, в 10, я не говорю 100, показать, кому нибудь него iPhone, десятка айфон, что ты инопланетянин, я на 10 лет сказал. Или это не так? Если уйдем на 50 лет, меня посадят на 30 лет в тюрьму. А 150 лет назад сразу сожгут на костре, если я покажу. Нет, вы знаете, что обидно? В связи с тем, что мы заняты нашим бытом. У нас есть, я не знаю, работа, бизнес, всевозможные там, вещи, которым мы уделяем свое время, мы не замечаем, мы не замечаем, насколько быстро движется мир. А хотите фразу? Эту фразу сказал, я просто не помню, там индийский экономист, ну такой, достаточно публичный, у него фамилия Кудрявых, он, знаете, что сказал? 90, слушайте внимательно, 98% людей на планете даже представить себе не могут, с какой скоростью меняется мир. Мы очень просто смотрим на то, что взглядом разблокируется телефон. Там, я не знаю, если сейчас мы выйдем в фане и увидим там ходящего робота, там, в человечестве, там, Мы не удивимся этому. Но, может быть, кто-то скажет, вау. И все, и пройдет мимо. Я несколько дней назад был на двух выставках, да. И а, вот на второй выставке, я там через своих знакомых, я хотел интервью взя взять у робота Софии. Оказывается, это не так просто. Да, оказывается, это вообще там пробраться. Оказывается, и министр, там, министру трудно пробраться к этому роботу, да? А, но страх не в том, что все похлопали в ладоши, да, там, робот София, там. Сейчас в Сербии, в Черногории какие-то там роботы, там, Диана, Паша, я не знаю. Паш, ну, на самом деле есть такой нет, это модношные не роботы. Знает? Знаете, страшное что? Страшное, страшное то, что в 2024 году, в 24 году. это не с этого фильма. Посмотрите там, погуглите, это очень интересно. Начнется массовое производство роботов. Я хочу, чтобы вы задумались над этим, да? Я хочу, чтобы вы, когда я сегодня говорю, слушайте. Безработица. Мне иногда смешно, когда некоторые политики, или, или когда какие-то светила там, финансового мира, экономисты говорят, или какие-то бизнесмены, мы решаем проблему безработицы, мы тут открыли, там, я не знаю, 200 рабочих мест, прям по первому каналу. Это абсурд. Знаете почему? Скорость, скорость развития безработицы, она настолько высока, что никто, ну, никто, просто никто не сможет... Понимаете? Восполнить. Никто не может сказать, что безработица там у нас там нету такого. Безработица с дна дня на день. Это я хочу, чтобы вы знали об этом. Чтобы вы передали это своим детям, это видение. Безработица оставит на улице огромное количество людей. Огромное количество людей. Просто огромные массы ненужных людей. Людей, которые не нужны рынку. Никакому рынку они не нужны. не строительству, там я не знаю, в любой отрасль. Это люди, которые останутся на улице. Их будет очень большое количество. Маленькими буквами было написано, да совсем маленькие. 9% персонала Маск уволил в прошлом году. Это десятки тысяч людей. Компания Apple в начале прошлого года 2 миллиона сотрудников уволила. Она заменила их роботами. Это маленькими буквами. Таких объявлений огромное количество. Просмотрите прессу. И это происходит сегодня, когда мы здесь сидим в зале. Это происходит с такой скоростью, что я сегодня единственное вот часто я этот пример привожу, мой старший сын, он учился в, а, в институте педиатрии, да? это самый престижный вуз, а, а, медицинский вуз нашей страны. Он один. Совет, который я ему мог дать, как родитель, я ему сказал, Даниил, или ты должен быть самым лучшим врачом, или ты врачом быть не должен. Вы поддерживаете меня в этом? Я могу это сказать сегодня человеку, который учится на юридическом факультете. Ты должен быть или юристом высочайшего класса, чтобы иметь место под солнцем. Или же ты юристом не должен быть. Правильно? Врачи, юристы, бухгалтера, и вот просто строители, водители и так далее. Проводители, да, некоторые думают, там, вот водитель, как же так. Я вот недавно с ребятами общался, и несколько дней назад я вам говорил про город Мазда. Почитайте про него, окунитесь в будущее. Да? Если это был просто, это, ну, какой-то футурологический такой прогноз был, да, то сегодня в этом городе нет водителей вообще. Там нету машин вообще, там все улицы пешеходные, там нет ни одного кабеля. Все машины, они в подземке, они без водителей. Это уже сегодня, ребят, это уже сегодня вся канализация, вся грязь с туалетов, она стекается вниз на глубину 60 метров, где стоит завод по производству чистой родникой воды с дерьма. И это все подается наверх. И этот город функционирует уже сегодня. Насколько я знаю, в конце года будет а, открытие, или там, я не знаю, как это называется, но я хочу, чтобы вы знали такие моменты. Я хочу, чтобы вы а, обязательно Обязательно, вот вчера мне очень... Большое спасибо всем спикерам, ребят. Серега, Володя, я вообще вчера с таким удовольствием вас всех слушал. Здорово, Паша, спасибо. Да, мне очень понравилось, когда ты рассказывал про вот боль, да, что мы решаем. Вот... вот на этом фоне, вот на этом фоне в целом, да, когда такое происходит, ребят, продавцы говорят, если у тебя есть аналогия, создай видим головной боль. Слышишь так, да, <смех> <смех> вот, вот, вот этот фон, то, что я, я, о чем я сейчас говорю, он создает головную боль очень многим. По-другому скажу, не это беспокойство. Согласны с этим? Ребята, это беспокойство абсолютно у всех слоев. Может быть, может быть, это как-то не касается миллиардеров, потому что у них совсем другие цели. Они думают о том, как сохранить свои деньги. Им интересно, я ну, просто был опыт общения, да, им мне интересно там приумножать, какие-то даже мини рискованные бизнесы вкладывать и так далее. Они хотят свои деньги не потерять. Мультимиллионеры, они думают о, о другом. Мы хотим уйти от инфляции, и нам этого будет достаточно. Я готов вкладывать свои миллионы, но чтобы цель моя – уйти от инфляции. Люди, у которых есть какие-то деньги, какие-то деньги – и люди, достаточно финансово, ну, финансово подкованные, они делают, я не знаю, там 5, 10, 15, 20% годовых, и этому довольны, и это очень круто сегодня. И чем меньше у человека денег, тем более рискованные проекты он лезет. Правильно? Потому что это все создает вот та жизнь, которая вокруг нас. Вот это беспокойство, на самом деле. Вы посмотрите людей, которые ходят на работу, у них, у них реально стрессы. Стрессы, они с утра до вечера думают, что будет с детьми, что будет со мной, что будет происходить вообще в будущем, и это реально беспокоит. Жесть случается тогда, когда они встречаются в своем окружении с людьми, которые начинают об этом говорить. А вот как сказал Володя, Володя негатив быстрее проходит, да? и когда что-то, какая-то мысль негативная появляется, они ее могут так раздуть, ребят. И в вашем окружении тысячи раз вы это видели и слышали. Правильно? Поэтому сегодня когда я просто со многими людьми разговариваю я когда начинаю рассказывать то чем я занимаюсь да, я просто на самом деле я снимаю их головную боль у меня есть сегодня тот аспирин да который просто может решить их проблемы и мы сегодня это видим во многих отраслях вот смотрите опять же разговор вот совсем недавно у нас был разговор юбер он просто исключил посредников согласны вот сейчас появилась РБМП, что такое там, Давай. квартиры, что-то а такое, а да? А ну а да, да. исключили посредника. Ребят, я вот вчера вы слышали о сообществе очень много. Сказали, вот сообщество, сообщество, сообщество, будет появляться очень много сообществ. Да, вы согласны с этим? Да. Вы должны понимать, что мы делаем. Мы как юбер, мы как вот эта компания, мы везде, во всем мире, во всех индустриях. Посредников будут убирать. Посредников будут убирать. Не будет посредников. Может быть, какие-то там отрасли будут. Но я, я, например, ну, не могу сейчас на данный момент подумать, сказать, вот здесь останутся посредники. Но посредников будут убирать везде. И я настолько горд, я настолько горд. И я настолько благодарен вот звездам да, небесной канцелярии, ну естественно и вот нашей небесной канцелярии что у меня вовремя просто провалился этот жетончик заняться тем, что будет постоянно востребован. Я постоянно буду находиться на платформе, где нету посредников, где мы можем позволить дать миру денежные знания, знания, которые в любой момент времени, и в 2050 году, в 40 двадцатом 30 -м, -м, в любой момент они будут актуальны, потому что мы будем давать современные денежные знания. Поэтому сообщество сегодня, да, когда появляется сообщество, сообщество это то, что сегодня просто необходимо в каждой семье. Если бы не было позволено хотя бы на 88 минут, минут быть премьером, а, а, премьер-министром в России, я бы тут же внедрил basic пакет, Понимаете? Вот в социальную программу, в каждую семью, я не привилитель. Спасибо. Я скажу почему. Я скажу почему. Если вы так не считаете, давайте поспорим. Я считаю, что минимальный пакет, который у нас есть на платформе, это обязательная программа в каждой семье. Подумайте над этим основателем. Это, это, это можно это, там, и с такими постучаться туда Согласны с этим? Я, я, просто, ребят, я просто, смотрю, как мои друзья, которые не в бизнесе, им не нужен бизнес, я уже примеры эти приводил, у меня есть друзья, которым бизнес не нужен, у них есть свои жизненные цели, планы, они ничего в жизни хотят, не, меня, не хотят менять, у них есть какая-то финансовая подушка, подпитка, но настолько мне приносит удовольствие, когда я смотрю, они как маленькие дети, сначала я им дарю пакет бейсик, потом, когда ну, раз, это, звоночек, «Слушай, а тут некоторые видео не открывать, я тебе говорю, тебе надо повысить это, уровень доступа». А как это? Я говорю, тебе нужно доплатить. платить. «Пять а? <плодисменты> минут». «Да». да. «Из канцелярии». А, я, буду, а и, да. И я когда смотрю, они докупают бэйсик, пакет стандарт. А потом «да, пить так пить». Вик покупают и не делают бизнес, но они просто кайфуют от того, что там есть. Потому что я им говорю, слушай, вот, ну, если ты хочешь быть в тренде, я сейчас просто так а, а, все урезаю, да? если ты хочешь быть в тренде, у тебя один единственный путь. Ты хочешь подключиться к источнику, который тебя будет подпитывать 5, 10, 20, 15 лет, у тебя вот он выход. Вип-пакеты ты счастлив. Провалится жетончик у тебя, у твоих детей, у кого-либо там из твоих родственников. Ради бога, они могут делать бизнес. Бизнес, он здесь второстепенен. Я говорю об этом, ребят. Я говорю в первую очередь тем, кто собрался в этом зале. Я хочу, чтобы вы эти моменты понимали, что уже сегодня огромное количество людей, ну, я думаю, что вы это уже поняли, не хочу повторяться, они сегодня переходят на онлайн образование, правильно? Я сегодня уже, вот даже здесь в зале, есть люди, которые уже приняли решение открывать школы альтернативного обучения, но основанные... На том, что преподают в Изи-бизи комьюнити. Ребят, возможностей огромное количество. Сегодня нужны будут миру, вот вы просмотрели ролик, в том мире нужны будут эксперты совсем другого уровня, согласны? Нам нужны будут криптоэксперты, я не знаю, там, там супер-пупер бизнес-психологи. Нужно будет знать бизнес-психологию, нужно быть максимально здоровым, насколько ты это можешь. И все, эти, и все это у нас есть сегодня на площадке. Да, и это, наверное, что говорил только что Себастьян, да? Себастьян сейчас говорил, я просто представил, есть люди, которые любят футбол? Я сказал футбол, и вы логически включили, что я хочу сказать. А вы представляете, надюниговать и там на матчах присутствовать, да? Это было бы вообще кому-то... Но я думаю, что это донесут до Себастьяна, я что-нибудь придумают. Дорогие друзья, так как у меня остались секунды, я, я вчера об этом говорил, они простили, простили. У меня остались секунды. Несколько э, просто фраз, которые вам просто нужно сейчас запомнить. Мир оцифровывается с бешеной скоростью, и вам нужно быть в этом цифровом тренде. Окей? Какая у нас есть возможность? У нас есть э, э, аспирин, да, или аналогин, что там от головной боли? А головной боль она придет, и причем эта боль будет усиливаться на день. Потому что я не просто так включил этот фильм. Может быть, какие-то там будут искажения. Искажения. Может быть, где-то что-то не совпадет. Но по большому счету, да, вы прекрасно знаете, какое будущее нас ждет. Уже сегодня да, мы это все видим вокруг нас. Спасибо вам большое. Вы очень классно. Остров Бугенвиль в Тихом океане формально является автономной территорией Папуа Новой Гвинеи, но уже в 2018 году он может стать отдельным государством при условии, что большинство его жителей проголосуют за это решение на референдуме. С учетом того, что на острове расположено одно из крупнейших в мире месторождений меди и активно добывается золото, что-то подсказывает, что жители Бугенвиля все-таки сумеют собрать достаточное количество голосов. 2018 год. Двухместный космический тур от Илона Маска. Совсем скоро состоится путешествие вокруг Луны. Причем оба места уже зарезервированы. Старт будет осуществлен с площадки мыса Канадерал. Стоимость тура и имена экстремалов пока не разглашаются. Надеемся, что это не будет очередная белка и стрелка. И если туристы существуют не только в воображении Илона, мы просто обязаны пожелать им удачи. 2019 год. Запуск космического телескопа James Webb. Новый космический телескоп James Webb – результат совместной работы в 17 стран, НАСА, а также Европейского и Канадского космических агентств. Установка, оснащенная тепловым экраном размером с теннисный порт и сборным зеркалом диаметром 6,5 метров, будет запущена весной 2019 года. Джеймс Webb сможет транслировать качественную картинку со скоростью 28 мегабит в секунду с расстояния в полтора миллиона километров от нас и фиксировать объекты с температурой Земли в радиусе 15 световых лет. 2020 год. Завершение строительства самого высокого здания в мире. Желание состоятельных саудитов стать еще ближе к небу и в который раз доказать всему земному шару, что размер такие имеют значение, может осуществиться уже в 2020 году. На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж Халитва в Дубае высотой 828 метров. Но к 2020 году во втором по величине городе Саудовской Аравии Джинда будет построена Королевская башня Индом Тауэр. Ее высота вместе со шпилем составит 1007 метров. 2020 год. Окончание строительства гигантского Магелланова телескопа с зеркалом диаметром 24,5 метров. Он начнет работу в тестовом режиме к 2022 году, а весь свой потенциал раскроет в 2024. ГМТ будет иметь разрешающую способность в 10 раз выше, чем у телескопа Хаббл, и это позволит астронавтам с меньшим трудом открывать новые экзопланеты, изучать их спектр, свойства темной материи и темной энергии, а также отыскать зеленых человечков. 2020 год. Откроется первый космический отель. Пока Маск решает, как спасти человечество, частная компания Bigelow Aerospace думает, как благоустроить околоземную орбиту, а именно разместить на ней первый космический отель на 6 человек. Как вы понимаете, рассчитывать на легкую доступность билетов в космические номера пока не придется, особенно на День Святого Валентина. 2022 год. США и Европа принимают первые законы, регулирующие отношения людей и роботов. По мнению Рая Курцвейла, технического директора Google, скорость развития робототехники и машинного интеллекта потребует от человечества создания стройной системы контроля. Уже через пять лет считай он, деятельность роботов, их права, обязанности и прочие ограничения будут законодательно формализированы. Возможно, когда-нибудь мы даже увидим марш протестов роботов и новоявленного хиберлинг 2024 год. Ракета SpaceX отправится к Марсу. И снова в центре внимания Маск со своим непреодолимым желанием увести человечество подальше от дома. Поскольку он уверен, что времени у землян практически не осталось, то предлагает начать готовиться уже с 2024 года и планирует добраться к Марсу в 2026 году. 2025 год. Если Маск не вывезет всех людей на Марс, то, согласно прогнозам ООН, население нашей планеты будет составлять 8 миллиардов человек. 2026 год. Будет достроен собор Саграда Фамилия в Барселоне. Этот уникальный собор начали возводить еще в 1883 году. Одно из основных препятствий – сложность архитектурных форм каменных блоков, каждый из которых подгоняется и обрабатывается индивидуально. Несмотря на то, что сооружение в общей сложности строится уже 134 года, работы продолжаются в соответствии с намеченным планом. Интересно, сколько лет эти ребята строили бы пирамиды? 2027 год. Умная одежда подарит человеку сверхспособности. Самый очевидный пример, по мнению Яна Бирсона, директора Британского университета футурологии, это экзоскелет. Уже сегодня костюмы для подъема тяжестей разрабатывают многие компании, но футуролог также предвещает появление других разновидностей интеллектуальной одежды, наподобие лосин, облегчающих ходьбу и бег, или костюма человека пауха из полимерных гелей, способного повышать физическую силу. Как утверждает Пирсон, искусственные конечности продолжат развиваться и достигнут той точки, когда люди будут полностью удовлетворены слиянием технологий и тела. В этот же год, по всей видимости, исчезнут кинотеатры, так как спецэффектами искушенную публику будет уже не удивить. 2028 год. Полный переход человечества на солнечную энергию. По прогнозам того же Курцвейла, к 2028 году солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что сможет удовлетворить все энергетические потребности человека. 2029 год. Астероида «Офис» приблизится к Земле на 40 тысяч километров. По первоначальным оценкам астрофизиков, вероятность столкновения этого астероида с Землей в 2029 году составляла 2,7%. Но затем она была полностью исключена, так что друзья можем не переживать и слушать футурологов дальше. 2030 год. Машины осваивают образное мышление. К концу 30-х, считай Курцвейл, за 1000 долларов можно будет купить устройство производительнее, чем мозг человека, а для особо одаренных – и за 500. В этом же временном интервале компьютерам уже будет доступно образное мышление, а персональный робот, способный на сложные автономные действия, станет такой же привычной вещью, как смартфон. 2035 год. 3D-печать органов и зданий. Совсем недавно, используя гигантский 3D принтер, китайская компания Винсан напечатала 10 домов за один день при себестоимости 5000 долларов каждый. И по всей видимости, актуальность таких домов будет только расти. И не только домов. Напечатать любой орган к этому времени можно будет прямо в больнице. Так что любителям всяких безделушек, которые готовы пожертвовать свои ненужные органы, придется туговато. 2036 год. Зонды отправятся исследовать Альфа Центавра. В рамках проекта Breakthrough Starshot к ближайшей звезде Проксима Центавра B предполагается отправить флот из маленьких космических кораблей, снабженных солнечным парусом. Им понадобится около 20 лет, чтобы достигнуть системы Альфа Центавра, и еще около пяти лет, чтобы сообщить на Землю об успешном прибытии. 2037 год. Запуск международного термоядерного реактора. На текущий момент этот проект считается самым дорогим в мире. По стоимости он в три раза обогнал большой адронный коллайдер. Строительство международного экспериментального термоядерного Дейтери-3-тиевого реактора должно быть закончено в декабре 2024 года. За этим последует десятилетний период разгона, тестирования и лицензирования проекта. Если до 2037 года предварительные ожидания оправдаются, следующим этапом станет создание первого термоядерного реактора демо, способного генерировать массу дешевого электричества в режиме нон-стоп. Будет жаль, если из-за дешевой солнечной энергии он не понадобится. 2045 год. Приход эры технологической сингулярности. По мнению Рэля Курцвейла, рано или поздно технический прогресс станет настолько сложным, что окажется недоступным для контроля и понимания человека. Интеграция человечества с машиной, считает он, приведет к появлению человека нового типа и станет неизбежной к 2045 году. Как и Курцвейл, Пирсон считает, что теоретически это возможно, но не слишком разделяет его оптимизм. Если к 2045 году мы сможем объединить усилия мозга и компьютера, то сможем без особых проблем превратить себя в полулюдей-полумашин. Но даже если технология будет реализована, не думаю, что мы будем в восторге от роботизированных солдат со сверхинтеллектом или тупых чиновников, подключенных к умным машинам. Троллит Пирсон коллегу. 2048 год. Утрачивать силу мораторий на освоение Антарктиды. Согласно договору об Антарктиде от 1961 года, все территориальные претензии на этот континент заморожены, а сама Антарктида была объявлена демилитаризованной зоной. Добыча полезных ископаемых на шестом континенте в настоящее время запрещена, но после 2048 года соглашение о недрах может быть пересмотрено. Ученые предупреждают, что из-за нынешней политической активности вокруг Антарктиды, грань между военной и гражданской деятельностью сотрется задолго до того, как придет время пересматривать договоры по континенту. Так что, возможно, нас ждет большой подобум. 2050 год. Если Большого Бадабума удастся избежать, то население Земли приблизится к отметке 10 миллиардов, а средняя продолжительность жизни вырастет до 76 лет.